Здравствуйте, друзья! Предлагаю кратко приближаться по тому, что происходит у наших западных теперь уже не партнеров. Я когда-то уже выпускал видеоматериал, называющийся «Украинизация Европы». Посмотрим, как Европа движется, ну и весь остальной мир, отчасти по этим рельсам, ведущим в никуда. Ну, во-первых, лидеры ЕС сейчас изучают возможность газовых санкций в отношении России, которые включают в себя вопросы не только сокращения объема покупаемого газа, но и цен на них. Это шикарное, ребята, намерение, но вы учтите, что всегда определяет цены на рынке либо договоренность двух сторон, либо диктат продавца. Тот, у кого есть товар, тот и прав. Вы предлагаете, что у вас есть деньги, но деньги в данном случае не кушают, и ими нельзя топить. Ну, разве что, как в свое время керлингами печки топили. Вот газом мы пользоваться можем, мы знаем, куда его истратить. Это натуральный продукт, который имеет практическое воплощение. Ваши деньги, которые вы можете напечатать в любом количестве, такового не имеют. Далее. ШАР рассматривают введение санкций против третьих сторон и стран, так как санкции против России недостаточно эффективны. Об этом пишут многие западные, в том числе американские издания. И это говорит о том, о той эффективности адских санкций, которые нам обещали, уже применили и которые сейчас сказываются, собственно говоря, почему-то не на нас. Во Франции драки за подсолнечное масло. Президент Макрон пригрекает населению введение продуктовых карточек. В Германии ввели различные цены на товары, на муку, гречку, сахар и так далее в зависимости от объема совершаемой покупки. Причем как на акции. Чем больше покупаешь, тем дороже это стоит. В Испании, Италии и других городах Евросоюза проходят забастовки. Причем бастуют и фермеры, и дальнобойщики, и рыбаки. Все возражают против роста цен, в первую очередь, цен на топливо. При этом возмущаются и обыкновенные рядовые граждане, которые действительно искренне не понимают, почему они, которые исправно платят налоги в местные бюджеты, должны страдать от санкций, которые вводят их правительство в отношении третьих стран, а страдают от этого граждане, собственно говоря, Евросоюза. В Польше в это же время снесли обелиск с надписью «Вечная слава героя советской армии, павшим за свободу народом» в 45 году. Теперь осталось полякам на этом месте поставить памятник дивизии СС Дазрайх, а с другой стороны этого памятника – памятник полку особого назначения АЗО. У них как раз идеально совпадают эмблемы, достаточно будет только просто зеркально их расположить. При этом власти Японии вслед за европейскими странами заявляют, что они не понимают, как платить за газ в рублях. Ну, За этим они могут обратиться к молдаванам или болгарам, потому что те как раз знают. Индия нахамила свои бывшей метрофолии, публично попросив британскую парламентскую делегацию больше не беспокоить и не приезжать в попытках убедить и учить Индию, как ей следует строить отношения с Россией. И вот можно этот ужас нагонять сколь угодно долго и в сколь больших объемах, но факт в том, что русские-то еще не вводили санкции ни против кого. Даже продажа наших энергоносителей за рубли является вынужденной мерой, ведь, собственно говоря, наши западные партнеры отказываются нам продавать евро и доллары. Поэтому неизбежно надо понимать любому живущему в Европе, ну, в остальном мире тоже, что... Наш белый пушной зверек в обществе еще не отправился к вам для того, чтобы сопроводить в пешеэротическое турне по известному маршруту. Нас не надо вынуждать вводить против вас санкции. Мало того, бессмысленно ждать, когда Россия от этих адских санкций разорвет на все части, она рухнет на колени и запросит о пощады. Потому что это мы, а не вы, пережили развал Союза, лихие кровавые девяностые, нищету. Чеченскую войну в конечном итоге И многое другое Вот сейчас там Deutsche Welle рас... Колоссальная статья разразилась О том, какие чеченские и командиры молодцы Как они воевали против России в Чечне как они теперь воюют против России на Украине Господа, вы можете сколько угодно Этих боевиков прославлять И отправлять их к нам Здесь они будут утилизированы Но оставшиеся придут как раз к вам И они то, что устраивали во Франции И в других городах еще до войны это вам раем покажется, потому что теперь их станет намного больше, а они будут намного злее. Это помимо экономических санкций вы уже получили, поддерживая их. И вы никуда от этого не денетесь. Мы их обратно не примем. В ту Чечню, которую мы построили за эти годы, их не возьмут. Разве что если кто-то захлазится посидеть в тюрьме. И вот здесь вы неизбежно приходите в то состояние, о котором говорили в Киеве еще до войны, и говорит постоянно повторяет Зеленский. Он вот этим вот своим голосом говорит: о "Осе будет Украина". Усе будет Украина. Вот усе не усе, но в Евросоюзе Украина уже наступает. Вы сами того не заметив, превращаетесь в Украину. Потому что это у вас дорожают продукты, это у вас начинается беспредел, причем в результате ваших же действий, понимаете? Не, не вовсе не из-за того, что кто-то извне вам нагадил. Это ваш выбор, ваша инициатива, и вы сами сейчас занимаетесь разрушением собственного, построенного, уютного, благополучного мирка в котором стало вдруг почему-то неблагополучно. А неблагополучно, потому что вы кого-то решили поставить на колени, а у вас это не получается. И вы начинаете осознавать, что и не получится. И мало того, вам будет больно. Поэтому вот это усе Будда Украина, конечно, не относится ко всему миру, потому что санкции против нас и вот этот вот крестовый поход традиционно устарают англосаксы и их европейские подпевалы. Но в целом... Вот применительно к вот этому антироссийскому блоку ОСБУД Украины так что готовьтесь это только начало марлезонского балета успехов